Мужчины раненее, гораздо раннее, чем женщины, кстати говоря. Хотя многие думают, что наоборот, нет. И если мужчина любит, он любит более глубоко, более эмоционально и так далее. Женщины любят, но ну это может быть истерика, эгоизм там и так далее. Вот. А мужчина, ну чаще всего первая женщина, вечная женщина, которую любит мужчина, это же мать его. Вот мать кормила, он ведь, это бессознательно. И знаете, вот так вот, ну мало ли какое-то движение, руки или что-то. И вдруг парень вырос и увидел, девчонка тоже стоит, и непонятно почему он к ней пошел. Первое, я всегда студенткам своим говорила. Вечная женщина, которую любит мужчина, это его мать. Не вздумайте плохо относиться к матерям.